Привет! сегодня я представлю твоему вниманию новую криптовалюту под названием окта блокчейн который построен на алгоритме депоз создатели решили привязать монету к реальному бизнесу где часть прибыли от строительства на земле будет поступать на откуп монет с биржи и их дальнейшее сжигание таким образом объем конечной эмиссии будет не 88 миллионов 888 тысяч 888 монет а еще меньше что естественным образом создаст дефицит на рынке и повлияет на стоимость монеты в положительную сторону. Сейчас проект находится в стадии запуска, и вот-вот начнется пресейл. Продажи стартанут с 8 центов, а закончатся четвертью долларов. Всего будет 18 этапов более подробную информацию вы видите на экране также во время пресейла будет действовать бонусная программа более подробная информация также на экране всего будет продано 2 миллиона монет после чего окта выйдет на биржу владельцы криптовалюты окта имеют возможность заработать не только при росте курса но и при увеличении объема монет путем поддержания сети взяв на себя роль валидатора или делегировав свои монеты на уже существующие ноды также в данный момент разработчики благодаря всех пользователей, которые найдут ошибки или несоответствия в личном кабинете, ссылку на который вы найдете в описании. Также оставлю в описании white проекта Okta и остальную полезную информацию. В общем, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый ролик о проекте Okta, в котором я куплю первые монеты и расскажу о новостях.